Ну что ж, привет всем жителям этой галактики. Меня зовут Алекс Вайс, я руководитель компании Netpeak Software. Мы разрабатываем инструменты Netpeak Spider и Netpeak Checker. Они могут быть очень полезны для интернет-маркетологов, специалистов по SEO, контекстной рекламе, разработчиков сайтов и веб-мастеров. Наконец, мы выпустили новую версию нашего инструмента, Netpeak Spider 3.0, и ознаменовали его новой SEO-надеждой. Было внедрено более 300 изменений различных, и я хотел бы описать кратко основные изменения, которые были сделаны в этой версии. Давайте, пожалуй, начнем со сравнения с конкурентами. Мне кажется, что одним из очень важных конкурентов мы же в прошлом. Мы делали сравнение по потреблению оперативной памяти, потреблению памяти на жестком диске и по длительности сканирования. На небольших сайтах, около 10 тысяч урлов, примерно такие изменения произошли. Потребление оперативной памяти уменьшилось в 3 раза, ну и сканирование ускорилось всего лишь в 8 раз. На больших сайтах, около 100 тысяч страниц, уже поинтереснее результаты. По оперативной памяти уменьшилось потребление в 4 раза примерно, вот, а сканирование заняло в целых 30 раз меньше. И чем дольше сканирование, тем, конечно, этот разрыв становится больше. Давайте э -э, перейдем к блоку, коротко о главном, в котором перечислены основные изменения. По этим двум пунктам я уже рассказал. Давайте начнем тогда с третьего. Возможность продолжения сканирования после загрузки проекта. Давайте запустим Spider. Хорошо. Хорошо. Покрепили. Отлично. Давайте начнем сканировать какой-нибудь сайт. Мы, например, обычно сканируем Opera.com, потому что у него достаточно быстрый ответ сервера. Вот. Значит, например, мы просканировали около там 200-300 страниц. Можем остановить сканирование, подождать расчеты, нажать «Сохранить проект». Отлично. После этого выйти из программы, запустить ее, например, на следующий день заново. Такс. Угу. Включаем, включаем. Включили. Отлично. Последние проекты. Вот этот сайт. В проекте, который мы сохраняли. И просто нажимаем на старт. И как видим. С 300-го урла она продолжает дальше сканировать. Очень полезная функция, если, например, вы сегодня заканчиваете работу свою и не имеете времени уже больше пробивать сайт. Вот, вы можете спокойно остановить сканирование и допробить какой-то другой день. Или еще может быть полезно, если у вас недостаточно мощный компьютер и вы подходите уже к лимиту по оперативной памяти или по жесткому диску. Вы можете остановить сканирование, сохранить проект. После этого там, заархивировать его, например, передать на другой компьютер, например, на серверную какой-то конфигурации компьютер, и там досканировать уже его до конца, если сайт очень большой. Давайте посмотрим, что еще есть. Удаление URL из отчета и перепробивка урлов или списка урлов. Это достаточно похожие пункты. Сейчас объясню почему. Например, мы пробили сайт, увидели в нем такую ошибку, как дубликаты тайт. Открываем эту ошибку, можно там экспортировать этот отчет. Например, мы передали этот отчет разработчикам, указали в ТЗ, что именно нужно на что поменять. После этого, после того, как разработчики внедрили это изменение, вам, скорее всего, нужно перепроверить, все ли в порядке. Вот. Так как вы только что открыли дубликаты title, можно такой лайфхак маленький. Нажать правой кнопкой текущую таблицу и просто пересканировать всю таблицу. После этого пересканирование будет именно по таблице с дубликатами title. Вот. Как видим, ничего не изменилось. Как были дубликаты, так и остались, потому что ничего не изменилось на сайте. К примеру, представляем себе ситуацию, что, например, там 300 редиректы. Вот мы проверяем их и понимаем, что все нормально, то есть это нормальная ситуация, ничего страшного нет, что тут есть редирект. Просто нажимаем правой кнопкой, вот, удаляем URL, все, он удаляется полностью из отчета. Вот, так же самое можно в принципе, удалить там, все урлы, которые есть в данной таблице, таким же самым нажатием, текущая таблица и удалить все урлы в текущей таблице. Как видите, в этом отчете больше редиректов вообще нет. Едем дальше. Изменение параметров в ходе сканирования. Значит тут две ситуации бывают. Одна ситуация, когда нужно какой-то добавить параметр во время сканирования, и другой когда убрать. Давайте рассмотрим, когда нужно добавить. Вы пробили, не знаю, на середине пробивки какого-то сайта находит, находитесь и понимаете, что у вас пробивается там 36 параметров из 10 и 2 вам там вдруг очень резко понадобились кейворцы. Так же самое, вы пробиваете сайт, все в порядке, останавливаете его, останавливаете сканирование, после этого переходите в вкладку «Параметры», вот, включаете «Keywords» и продолжаете сканировать дальше. Конечно же, этот параметр у тех урлов, которые были уже пробиты, он не, не добавится, вот, потому что они уже пробиты. Но у всех остальных урлов этот параметр будет пробиваться. Вот, давайте попробуем найти этот параметр. Вот, как видите, у начальных урлов его нету, но... У тех страниц, которые сейчас пробиваются, этот параметр уже есть. Вот, как видим, он вообще не заполнен на этом сайте. И вторая ситуация, когда вы просканировали уже достаточно много страниц. И вы просто понимаете, что э, на страницах не часто встречаются, э, например, там, дубликаты, description там, или что-то еще но оно занимает место в вашей оперативной памяти вот. вы можете просто так же само остановить сканирование вот. после этого э, зайти опять же в вкладку параметры и например вам не нужен keywords, вам не нужен description а там длина например description и так далее и запускаете снова сканирование при этом из э, таблицы э, данные э, Исчезают, они больше не выводятся, но из э, памяти они не исчезают. То есть если вы потом э, в рамках этой же сессии работы с программой, вы включите этот параметр, то у тех урлов, в которых он пробился, он, он останется. Так, давайте дальше посмотрим, что у нас есть. Сегментация данных и отчет по структуре сайта. Два очень связанных изменения. Сейчас объясню. Если вы когда-нибудь работали в Google Analytics, тогда, скорее всего, сталкивались там с понятием сегменты. Что делают сегменты? У вас есть определенный пул данных, он какой-то очень большой. Вы хотели бы узнать какие-то инсайты про сегментировав эти данные по какому-то определенному фильтру? Сегменты в NetPeak Spider работают точно таким же самым образом. Давайте я покажу два примера противоположных, как можно получить какие-то определенные инсайты из big Spider. Первый кейс. Это нам нужно найти, на каких страницах сайта у нас присутствуют самые критические ошибки, то есть с критичностью высокая. Мы нажимаем на фильтр «Высокая критичность», нажимаем на кнопочку «Применить как сегмент», Таким образом, у нас в сегменте участвует 7,5% всех урлов сайта. Вот, переходим на э, вкладку «Структура сайта» и смотрим, что э, ошибки с высокой критичностью расположены на поддомене «Форумс», на основном домене сайта, на «Блокс» и на так далее. Так далее. И про противоположный случай э, – это когда… Давайте сбросим сегмент… Противоположный случай, когда мы хотим проанализировать исключительно по домен, вот, например, forums.opera.com. Точно так же самое сделаем, применим как сегмент. Таким образом, у нас 61% урлов сейчас в сегменте находится И переключаемся на ошибки. В итоге мы получаем такой, такой инсайт, как, какие именно ошибки у нас есть в, этом, в этой категории сайта. Так, давайте пойдем дальше. Дашборд. Информация о ходе сканирования и диаграммы после окончания сканирования. Значит, по поводу дашборда. Тут интересная ситуация. Мы сделали два состояния. Вот, одно состояние идет, запускается в ходе сканирования и показывает оно такие интересные данные сколько просканировано в данном случае урлов, сколько урлов находится в очереди, какая это, примерно на средняя скорость сканирования, вот. и основная информация по настройкам. Значит, здесь очень важная штука — это режим. В данный момент используется такой режим, сканируется домен операком и все его подобены. Мы специально вывели этот режим для того, чтобы вы всегда были в курсе, как именно настроили сканирование, потому что очень часто наши клиенты э, не могут просканировать сайт, потому что у них там стоит какая-то определенная настройка, которая, например, блокирует сканирование. Вот. Например, там учет robustxt а весь сайт заблокирован в Здесь вы можете увидеть режим, юзер-агент, который используется, какой анализируется контент, вот, какие правила индексации учитываются, сколько анализируется параметров. Вот. И основные такие фишки, как там, статусы настроек, Например, там включены или выключены прокси, или правила сканирования вот. и так далее, и тому подобное. Это что касается состояния дашборда во время сканирования. То есть пока сканируется сайт, вам интересно четко знать, какие настройки вы применили, для того чтобы понимать, что вы потом получите в итоге. Давайте... Перейдем в режим «После сканирования», «Время окончания». Здесь мы получаем различные инсайты, диаграммы, вершковые, столбчатые. Разные интересные данные. Например, количество урлов с важными ошибками. Важными мы считаем ошибки с высокой и средней критичностью. Вот. И индексируемые урлы. Это новый показатель, который призван давать вам понимание, какие именно урлы у вас индексируемые, которые могут потенциально принести органический трафик на ваш сайт. Таким образом, индексируемые здесь выделены зеленым цветом, неиндексируемые — это урлы, которые закрыты от индексации, или не 200-е, не 200-е код ответа сервера, вот. и не HTML — это все остальные урлы. Дальше по критичности ошибок идет разбивка. Почему Урлы неиндексируемые, время ответа сервера и так далее и тому подобное. Здесь все полностью вещи кликабельны, потому вы можете спокойно перейти по, например, урлам, которые отвечают очень медленно. Просто нажимаете, вот этот урл, видите, у него время ответа сервера больше 5 секунд. Это очень плохо. Смотрим, что у нас есть еще. Экспорт 10 новых отчетов. И 60 отчетов об ошибках в 2 клика. Посмотрим, что это значит. Появилась такая вкладка «Экспорт», в которой вы можете, в принципе, вот один клик и второй клик. Вы можете выгрузить все доступные отчеты, которые вообще есть в программе. Или отдельные отчеты, например, ошибки. У нас проверяется на где-то около 60 ошибок различных. Вот если они есть в данном отчете, то они выгрузятся полностью. Мы добавили специальные отчеты по ошибкам, типа битые ссылки, изображение атрибута alt и так далее и тому подобное. Некоторые отчеты из них действительно специальные, то есть, например, цепочки редиректов в одной строчке полностью все, вся цепочка показывается, то есть от первого до конечного урла. То есть некоторые отчеты здесь есть действительно специальные, уникальные, таких в программе невозможно найти в другом месте. И потом отчеты интересные, это все ссылки, это полностью выгрузка всей ссылочной структуры, на, которая у сайта, который был пробит. Вот все ссылки между страницами. Все данные по парсингу, это если вы добавляли какие-то условия парсинга, например, там парсили цены или там, комментарии или что-то еще. Вот. И интересный такой отчет по уникальным урлам и анкорам, это отчеты, в которых сгруппированы полностью все ссылки, по, в данном случае по урлам. Показываются уникальные урлы, на которые идут ссылки, и по анкорам это в принципе какие у вас анкоры используются на сайте. Очень полезная информация, можете пользоваться. Едем дальше определение индексируемых улов немножко рассказал уже об этом специальные отчеты по каждой ошибке значит раньше когда вы нажимали на какой-то отчет по ошибке то вам открывалась таблица с полностью всеми столбиками со всеми параметрами которые были пробиты сейчас же по умолчанию открывается только те столбцы которые нужны именно по этой ошибке в нашем случае дубликаты тайтл. Нам очень важно видеть тайтл и длину тайтла. Например. Если вам вдруг нужно посмотреть все столбцы, вы можете нажать эту кнопку и увидеть полностью все столбцы, которые есть. Значит, по умолчанию в экспорте все ошибки выгружаются ошибки вот именно с такой структурой, то есть подготовленные столбцы для каждого типа ошибки. Если вы хотите, вы можете перейти в настройки, здесь перейти на экспорт. И, например, там э -э, по умолчанию не выгружая за все столбцы. Если вам нужно, вы можете выгружать все столбцы. Едем дальше. Полностью переработаны инструменты расчета нужного PageRank и так далее. Э -э, давайте очень быстренько пройдемся. Давайте у меня тут подготовленный есть проектик. Так, я пробил э -э, тысячу страниц сайта BBC. Вот, давайте запустим а, расчет внутренней патчанка достаточно быстро посчитав мы обнаружим такую ситуацию и это начинает быть видно только в новой версии программы вот появилась такая а, табличка динамика сумпайджанк что это значит на нулевой итерации мы присваиваем каждой а, странице как бы вес грубо говоря единичку вот, а, После прохождения итерации именно алгоритма пейджанка мы видим, что сумма всех пейджанков уже не 100%, как была на нулевой итерации, а уже 84%. После следующей проходки идет уже 62%, меньше, меньше, меньше, меньше, меньше, и с каждой итерацией она становится меньше. Ну, Где-то, скорее всего, она там уже останавливается и не уменьшается, но все равно она достаточно маленькая. Что это означает? Это означает, что на сайте присутствуют висячие узлы. Висячие узлы это э, урлы, которые получают ссылочный вес, но не передают его дальше, потому что нет исходящих ссылок. Э, если избавиться от висячих узлов на сайте, вот, то можно добиться ситуации, чтобы сумма э, payjank на, на каждой из итераций составляла сто то есть никакой ссылочный вес никуда бы не тратился. Вот. Очень советую этот инструмент. Следующий инструмент это валидатор xml-setmap. Мы полностью его переделали, сделали его отдельным инструментом. Давайте попробуем пробить вот эту xml-карту сайта, сайта ebay. Тут достаточно большая карта сайта, 22 тысячи урлов. Смотрим. Значит, здесь основная таблица, в которой приведены сами урлы которые были найдены в карте сайта. И такая же самая панелька, как в основной таблице, с ошибками различными. Вот. Можно поклацать по каждой ошибке и почитать э, описание, что она значит. Дубликаты урлов, например, есть в одной и той же карте сайта. вот Это, конечно, не сильно хорошо. Вот. Для того, чтобы просканировать урлы из карты сайта, Просто возьмите и перенесите вот таким вот кликом, там, либо вот нажимая в таблицу, либо перенести в URL и закрыть. Вот таким вот образом, например, можно сделать. Поехали дальше. Дальше у нас есть анализ исходного кода и HTML, HTML заголовков. Это инструмент тоже достаточно интересный. Можно и вызвать его таким образом. Вот, что он теперь показывает? В левой части таблички он показывает стандартную э, информацию, как у нас и было. Общие данные, э, редикты, если они есть, HTML заголовки ответа сервера, что мы получаем э, в ответ, и запросы к серверу, то есть что мы отправляем э, на сервер. Так, исходный код и извлеченный текст. Так как этот э, URL редиректирует, то мы не видим вообще ничего по исходному коду. Давайте откроем какой-нибудь. URL, которые который не редирект. Теперь у нас есть разграничение. Это просто исходный код, по нему можно искать, там находить какие-то тоже инсайтики. Также есть извлеченный текст, то есть это чистый текст, который есть на странице. Конечно же, не нужно его путать с текстовой копией кэша гугла Немножко по-другому работаем. Но это очень хорошо показывает, вот, какой принципе текст есть на страничке. Так же само по нему можно искать, так же само можно понимать какие-то вещи. То есть этот текст намного приятнее и понятнее, чем в исходном коде, в очень сложно разобраться. Так, едем дальше. Последний инструмент это генератор сайтмэп. Если у вас нет возможности сделать автоматическую генерацию карты сайта, вот. или вы хотите сэкономить время разработчиков, вы можете спокойно просканировать сайт NotepikSpider. Вот. Это он делает достаточно хорошо. И после этого сгенерировать карту сайта, которая будет соответствовать, что очень важно, основным требованиям протокола Sitemap и рекомендациям Google и Яндекса. Давайте сделаем так. Здесь можно указывать различные параметры. Если было пробито достаточно много страниц, там больше 50 тысяч, то будет разбито на несколько файлов и так далее и тому подобное. То есть все рекомендации мы соблюдаем. Посмотрим, что еще есть. Кастомный шаблон настроек, фильтров, сегментов и параметров. Очень давно наши клиенты, наши пользователи просили нас внедрить такую фичу, как сохранение своих шаблонов для некоторых случаев. И, наконец, мы это сделали. Одни вот из интересных таких шаблонов — это шаблоны настроек. Здесь у нас есть шаблоны какие-то по умолчанию, которые мы делаем. Здесь есть возможность сохранять свой собственный шаблон. Значит, Шаблон влияет на полностью все вкладки, кроме экспорта, кроме аутентификации, кроме прокси. Например, сделаем... Вот такой вот шаблон тут выберем какие-то настройки и нажмем сохранить и введем название для него все он сохранен мы его можем использовать потом в любой момент времени значит шаблоны еще мы сделали по параметрам так же самое есть преднастроенные шаблоны это минимум параметров для максимальной быстрой пробивки сайта, но с минимальным конечно, количеством каких-то проверок, особенно ошибки и так далее. Потом по умолчанию мы рекомендуем, потому что здесь включены по сути все параметры, которые проверяют ошибки, которые очень сильно влияют на продвижение сайта. И для PageJunk просто определенный набор параметров, которые влияют именно на PageJunk. Так же самое, можете сохранить свой шаблон и без проблем пользоваться им потом в любое время. И третий вид шаблонов – это в фильтрах. Если у вас есть какие-то фильтры, посвященные какому-то определенному сайту, очень сложные, вот, и вы там очень долго их делали, вы можете спокойно э -э, сохранить их и пользоваться э -э, в будущем. Фильтры и сегменты, вот между фильтрами и сегментами у нас существуют одни и те же как бы шаблоны, потому что и то, и то является фильтрацией, по сути. Едем дальше. Возможность настроить виртуальный робост-текст. Смотрим, что у нас тут есть. Использовать виртуальный робост-текст. Значит, если мы нажимаем эту галочку, то вместо стандартного робост-текста, который есть на сайте в данный момент, мы используем именно этот файл. Вот вы можете прописать любые настройки здесь, любые инструкции, и они будут использоваться вместо стандартного. Может быть очень полезно, если вам нужно просто потестировать какой-то новый файл RoboStackStep перед заливкой его на, уже на production. Смотрим, что еще есть. совмещение всех режимов сканирования в один. Это очень интересное дополнение немного немножко сложно, но если вы привыкнете к нему, то будете ощущать полное удовольствие. Значит, что мы имеем в виду? Если вы вот в поле начальный уровень вводите какой-то определенный адрес сайта и нажимаете на старт то вы говорите тем самым программе, что я хочу просканировать этот сайт вглубь. Таким образом, программа будет сканировать сайт. И это продлится какое-то определенное время. Если же вы, например, загружаете список урлов. Давайте очистим полностью весь проект. Если вы загружаете список урлов, например, я тут подготовил файлик. Вот. И нажимаете вот сейчас, старт. Вы говорите тем самым программе, что мне нужно просканировать именно список урлов. Давайте, если мы его сейчас нажмем, так то в дашборде, как видите, режим — это сканирование списка урлов. Специально, четко здесь пишется. Вот. Почему я сказал, что он достаточно сложный? Потому что если вы сканируете, например, один сайт, грубо говоря, такой, после этого вы хотите просканировать другой, вот вы нажимаете на «Старт», вот. как видите, те данные, которые были, то есть «10 тысяч урлов», они никуда не делись, они остались. Вот. Но после этого всего, еще потом, когда просканируются эти 10 тысяч страниц, как видите, что будет происходить? Будет сканирование домена Opera.com и всех его поддоменов и дополнительное еще сканирование списка URL. Потому здесь нужно быть достаточно осторожным. Давайте посмотрим, что еще у нас есть. Таблица пропущенных при сканировании ссылок. Такс, давайте попробуем... Просканировать сайт оперы. Удаляем все результаты. Просканируем сайт оперы с включенными настройками. Вот так вот. Поехали. Как видите, сразу же добавилась новая вкладка. Это пропущенный урлы. Он добавляется только тогда, когда какие-то пропущенные урлы есть в отчете. Давайте сделаем так, посмотрим, что там есть. Значит, здесь всего, грубо говоря, две колонки. Это URL вот, и причина, по которой этот URL был проигнорирован и не был, собственно, проиндексирован uh, Netpeak Spider. Uh, содержит инструкцию новый индекс MetaRobots. Учет данной инструкции был включен. Вот, то есть именно из-за настройки, которая есть вот на папке продвинутая, вот она, именно из-за этой настройки uh, была проигнорирована эта страница. Хорошо, значит здесь причин достаточно много, может быть закрыто в MetaRobots, закрыто просто в Robots.txt, или, к примеру, вы отключили настройку проверять какой-то тип файлов, а Anepix Spider нашел ссылку на этот тип файлов, когда он добавит сюда, и вы всегда будете в курсе, почему именно не был просканирован тот или иной тип файлов. Так, смотрим дальше, быстрый поиск по таблице если раньше для того чтобы найти что-то в таблице вам необходимо было постоянно вызывать фильтр то есть нажимать сюда вызывать фильтр там например выбирать URL, который содержит там какое-то значение то сейчас вы можете спокойно взять и нажать здесь нажать поиск и вам будут найдены полностью все урлы которые соответствуют Этому поиску. Будьте осторожны здесь и внимательны, потому что быстрый поиск он ищет по всем столбцам, которые есть в данном отчете. Потому часто бывает так, что ты там берешь какой-нибудь тайтл, вот, и он там оказывается на нескольких страницах, а не только на одной. Отложенный анализ тяжелых данных. Очень важная вещь, из-за которую. Нам получилось достичь очень высокой скорости сканирования. Мы убрали реал-тайм вот подсчеты очень и очень тяжелых данных. Например, там входящие ссылки или внутренний пейджанк и так далее. И свели это все в единый инструмент анализа, который запускается после окончания сканирования или после остановки, если вы останавливали сами. Значит... Если вдруг вам не хочется ждать, как долго происходит подсчет, например, входящих ссылок после окончания сканирования, или подсчет PayJunk и так далее, вы можете там нажать «Отмена». Давайте попробуем сделать это. Нажимаем «Пауза». Видите, начинается подсчет, и мы нажимаем здесь «Отмена». Вот, То есть данные в таблицу не добавились, Вот, но... После этого, в любой момент времени, когда вам вдруг понадобились входящие ссылки, вы просто нажимаете «Посчитать входящие ссылки», и отдельно этот анализ произойдет, и данные появятся уже в таблице. Так, смотрим, что еще у нас есть. Новая вкладка «Параметры» с поиском и переходом к параметру в таблице. Так как мы панельку «Параметры» вынесли из настроек, это теперь вообще отдельная панель, Здесь реализован поиск Реализованы разные полезные штуки Типа вы можете нажать на какой-то параметр И вот в этой панельке вы можете увидеть какое-то определенное описание Какие ошибки будут находиться в этом параметре Например, там кода для сервера Здесь достаточно много ошибок находится Вот и из прикольных фишек, кроме поиска, это раньше, например, вам необходимо было очень долго скроллить там, чтобы найти какой-то определенный параметр, например, там каноникал вы хотели найти. Сейчас вы спокойно находите этот параметр здесь, нажимаете на него и э, будет произведен переход, как бы, к этой колонке в данном отчете. Если вы находитесь, например, на отфильтрованных результатах, давайте попробуем, там, к например, взять Page Rank все столбцы вот и к примеру я хочу на отфильтрованных результатах перейти к какому-нибудь параметру который я не знаю где он находится в самой таблице например content lines О. вот этот параметр здесь таким образом можно всегда например поискать так base какой-нибудь например нажать и будет переход к этой колонке очень полезная удобная фишка и э, последняя штука – это мониторинг лимита памяти для сохранности данных. Значит, новая версия программы, она э, теперь мониторит э, количество памяти, которое у вас доступно для использования программы. Э, это мониторинг памяти оперативной и мониторинг э, памяти на жестком диске. Если вдруг вы подходите к лимиту, у нас лимит – это 128 МБ, если вы подходите к лимиту 128 мегабайт, что в оперативке, что по жесткому диску, то программа останавливает свою работу и выдает вам сообщение, что вы подошли к лимиту и советует вам сохранить проект и, например, там, досканировать в каком-то другом месте. Или просто сохранить проект и там, работать с ним позже. Таким образом мы... Сохраняем ваши данные, если бы этого мониторинга не было, тогда, может быть, по подходу к вашему лимиту, например, программа могла вылететь, крашнуться, и данные все пропали. Сейчас такого не будет происходить. Также есть, конечно же, очень много других разных улучшений интересных, которые мы сделали, но это я рассказал про основные. И давайте для окончания посмотрим... Такое небольшое сравнение с конкурентами нашими. Мы также само выделили определенных конкурентов. Мы их проверяем на примере небольшого сайта, 10 тысяч страниц, на примере большого сайта. На примере небольшого сайта, как видим, по оперативной памяти мы... у нас самый лучший результат. У самого ближайшего конкурента результат в два раза выше, чем у нас. Далее по памяти на жестком диске, по небольшому сайту, тут не критичные вещи. Вот. И по длительности анализа мы примерно идем вровень с Screaming Frogs Spider с режимом Memory. Едем дальше. По большому сайту тут уже достаточно серьезные видны. Наши преимущества это по оперативной памяти. У нас достаточно все хорошо, на 100 тысяч э, страниц, всего лишь 1 гигабайт. И памяти на жестком диске, да, потребовалось немного. У других некоторых продуктов она вообще не требуется. Вот. Ну и по длительности анализа всего вышло 27 минут. Там почти, грубо говоря, в два раза меньше, чем у нашего ближайшего конкурента. Мы сравнение делали на одинаковых страницах на одинаковых сайтах с максимально вот такими примерно одинаковыми настройками которые мы могли реализовать в тех или иных программах потому это в принципе достаточно такой честный анализ с нашей точки зрения ну что спасибо за внимание я думаю что мы встретимся в новых выпусках да прибудет с вами сила краулинга